Добрый день, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале Сочи ГДВ. С вами Вячеслав. Так, вроде бы у нас чуть-чуть пасмурно, но я расстегну чуть, чуть рубашку, чтобы было <laughs> а, прохладней. А, хочу сегодня представить дом на продаже. А, очень шикарный. Это у нас получается Молдовка. А, дом находится на земле ЛПХ, а полторы сотки. Но ну как сказать, не но вот. а, все коммуникации проведены и что также а, уникально, это человек делал для себя, а, здесь и также вот поселковый такой райончик здесь у нас а, тоже все дома находятся на территории ЛПХ у каждого своя зона, здесь также полторы сотки, а, своя такая терраса получается и дом весь готовый, заходи и живи а, дополнительно здесь у нас будет эксплуатируемая кровля 100 квадратных метров, 100 квадратных внизу и 100 квадратных метров будет эксплуатируемая кровля вот такой у нас получается зал, вход, холл и кухня-гостиная со своим островом как видите, очень шикарно люди делали для себя но ну, сейчас продают, потому что ну, сами знаете, все вкладываются и во что-то вложились потом дальше как видите, вся мебель здесь сделана все проведено Такая вытяжка у нас тоже называется, она островная Остров для готовки Здесь у нас получается электрическая панелька вот, Все коммуникации, здесь у нас скважина, опять же повторюсь ЛОС, свет 15 киловатт вот, Все коммуникации Очень приятно сделано вот такое решение зеркала а, на самом деле по когда я когда зашел я и подумал что здесь <свят>, не 100 квадратов намного больше расширяет расширяет вот так площадь а, сразу смотришь думаешь что здесь намного больше вот, а, очень грамотно такое решение а, здесь у нас выход получается на свой участок сейчас участки доводит до, а, здесь будет бетонироваться делается лестница на эксплуатированную кровлю Вот здесь я, своего участка полтора сотки повторюсь вот. Здесь у нас техническая такая комнатка. Они используют ее как скло Вот такой санузель. Хорошая стиральная машинка. Ой, отжим, отжим, нет, мы ее отключим. Выключить все. А то сейчас запустим. Хорошая такая раковина каменная. Вот такая спальня, очень приятная. Здесь у нас свет, в принципе, регулируется. Можно такой свет. И вот если а, такую подсветочку уже под вечер, если спать, почитать, посмотреть, запозлипать в телефоне. А, телевизор, естественно, как же без него? Везде кондиционеры. Здесь. Плюс дополнительный выход а, также на свою территорию. А, вот здесь я уже повторяю, полторы сотки. Здесь это все сейчас а, облагородит. А дом будет сдаваться полностью. Ну, люди доделают и потом будут продавать. Ну, опять же повторюсь, кровли. Эксплуатирование плюс 100 квадратных метров. Там можно будет сделать себе беседку, зону отдыха, поставить а, те же самые шезлонги отдыхать. Ну, очень хороший камень. Вот. Теплоизоляция, гидроизоляция, все а, условия соблюдены, потому что человек сначала а, для себя делал, хотел здесь жить. Вот. Продается вся мебель, техника. Шкафы, все это остается. Так, давайте там свет вот. И еще дополнительная такая комната. Тоже можно сделать как детскую, так и просто гостевую спальню, пожалуйста, с окном. звуки птичек вот. скажем так, подальше от городской суеты это у нас район Молдовки вот. а до там, тех же самых магазинов там, 5 минут вот, вышел и здесь у нас будут магазины вот. остается вся техника мебель здесь у нас так, получается сейчас вытяжка здесь ну здесь обычные шкафчики все посмотрим так. Нету, нету. Посудомоечку. Да. А, в принципе, здесь для духового шкафа есть место. Можно сюда духовой шкаф установить. Здесь, я так понимаю, холодильник. Пожалуйста, да, холодильник спрятанный. Вот. По желанию можно сделать, конечно же, еще и встроенный холодильник, потому что для этого все есть. Также полностью управление здесь все, в принципе, выведено. Вот. Ну, что еще сказать, цена, цена на сегодняшний день, человека дает это за 20 миллионов. Очень хорошая цена для такого дома, на самом деле. 100 квадратных метров у тебя жилой, 100 квадратных метров получается эксплуатированная кровля. Здесь у нас перед нами ничего стоять не будет, соответственно, здесь вот эта территория, чуть-чуть ее облагораживаете, вот, и можно отпускать ребенка. Все, здесь вот чуть подальше у нас река, но вот эта зона, как бы, так скажем, свободно, вот, ну также можно сделать здесь, не можно, это в будущем будет также асфальтироваться, потому что здесь еще жилые дома, вот все это засалтируется, можно машину парковку свою делать, ну и соответственно там где-то оборудуют вот зеленая зона, там подпустили ребенка, бегает, играет, вот, пожалуйста, а, зоны как раз и для для ребенка и зоны отдыха Но в принципе, если у вас своя эксплуатированная кровля Также вы можете этой зоной сами использовать а наверху 100 квадратных метров Поставили шезлонги, поставили те же самые беседки вот, и живете и радуйтесь. Так что торопитесь, ребят, кому интересно именно дома в Сочи, то обращайтесь. Ну, не только дома, опять же говорю. Вот, я просто работаю только по домам, вот, стараюсь. Вот. Иногда, конечно, и квартиры тоже показываю. Вот. Дома очень такие, скажем, приятные, в отдалении. Здесь еще вот я сейчас покажу дополнительные дома. В следующем ролике я не буду продолжать этот, а сделаю в следующем ролике. Вот на этом, наверное, все-таки закончим. Не забываем ставить лайки, писать комментарии. Кто не подписан, жмите на колокольчик, всегда будете в курсе. По дому, опять же, все документация, да, вся вся коммуникация, все проведено. Так что звоните, пишите, если дом понравился, привезем, покажем, расскажем. До скорой встречи.